Так, начинаем вязать ручку. Сначала нам нужно связать 5 пальчиков. 4 пальчика я связала. Сейчас пятый пальчик свяжу вместе с вами. В кольцо амигоруми я провязываю 5 столбиков без накида. Ой, 6, 2, 3. Четыре, пять, шесть, шесть столбиков. Так, закрываю кольцо соединительным столбиком и вяжу три ряда. По шесть столбиков. По шесть столбиков без накида. Три ряда. Один, два, три, четыре, пять. Так вяжем второй ряд шесть столбиков без накида. Один, два. 4 6. так мы закончили второй ряд третий ряд провязываем также 6 столбиков без накида 1 2 4 шесть так как наш последний пальчик пятый то нить мы не обрезаем спрячем хвостик сначала затянем И спрячем его вовнутрь пальчика также набьем его получается именно этой нитью пальчики при желании можно набить немножко холофайбером синтепоном синтепухом тем чем вы набиваете игрушку при желании Так, последний, пятый пальчик, пятый пальчик нить мы не обрезаем. Так, теперь я вам покажу, как соединить четыре пальчика. Сначала соединяем 4 пальчика, а потом пятый. Так, вот я вам покажу. Это у нас как бы вид сверху. Вот они, столбики. Вот эта нить, которую мы не обрезаем. Вот этот столбик с этой нитью. Нам нужно взять этот, там, соединить соединительным столбиком с предыдущим пальчиком. Потом вяжем столбики без накида. Провязываем по второму опять соединительный столбик. Опять столбик. Два столбика без накида. Отсюда идет соединительный столбик. С следующим пальчиком. Потом провязываем два столбика без накида. Два, потом третий, четвертый, пятый. Опять с пятого мы соединяем, присоединяемся. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертым пальчиком соединительным, соединительным столбиком. Опять вяжем два столбика без накида присоединяемся к 3 ко второму пальчику вяжем 2 столбика без накида по второму присоединяемся к первому и вяжем 1 2 3 4 5 5 столбиков без накида это у нас будет первый ряд тут будет второй. Я думаю, вам как бы немного понятно, но я сейчас покажу еще, как я соединяю. Так. Потому что не всегда понятно, детали мелкие, не всегда понятно, как соединяются. Первый, второй, третий, четвертый пальчик. Вот здесь у нас рабочая нить. Вот она. Так. Берем пальчик. И соединяемся вот к столбику к петле второго, второго пальчика соединительным столбиком вот так это отсюда мы присоединяемся вот сюда теперь провязываем по второму пальчику Два столбика без накида. Один. Два. Вот они. Теперь отсюда. Вот это присоединяемся к третьему пальчику. Соединительным столбиком вот к этому и провязываем вот эти два столбика по кругу третьего пальца один. 2. присоединяем четвертый пальчик соединяемся также соединительным столбиком вот отсюда я иду сюда и провязываем по четвертому пальчику 5 столбиков без накида по кругу Один, два, три, четыре. так 5 так теперь мы присоединяемся с этого к третьему пальчику соединительным столбиком И провязываем два столбика без накида по третьему пальчику. 1. Два. Присоединяемся ко второму пальчику соединительным столбиком. Провязываем по второму пальчику два столбика без накида. Так, отсюда присоединяемся к первому пальчику. Провязываем пять столбиков без накида по первому пальчику. Один. туго вяжется, на что-то. Так, это один, два, три, четыре, пять. Все, мы вязали четыре пальчика. Ставим маркер это у нас начало ряда так теперь мы должны провязать второй ряд во втором ряду у нас должно быть получиться здесь 24 столбика без накида вяжем 1 Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Пятнадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Двадцать два, двадцать три, двадцать три было. 4. Все провязали второй ряд. Во втором ряду у нас двадцать четыре столбика без накида. Третий ряд мы вяжем один столбик без накида убавка один столбик. Без без накида. Убавка. Два столбика без накида. Один, два. Убавка. И провязываем провязываем оставшие 17 столбиков без накида. Так, я провязала третий ряд. В третьем ряду у нас был один столбик без накида, убавка, два столбика без накида, убавка и 17 столбиков без накида до, до конца ряда. Всего у нас получилось двадцать столбика без накида. Четвертый ряд. Я провязываю двадцать два столбика без накида. Закончила. Я четвертый ряд. В четвертом ряду 22 столбика без накида. Сейчас мы будем ввязывать пятый пальчик. Ввязываем. В этом ряду мы ввязываем пальчик за три столбика. Это вот я буду делать так, смотрите. Соединяем с ручкой и вяжу за обе стенки один. Так, один второй и третий столбик вот вязываем таким образом две стеночки одна стеночка пальчика вторая стеночка ладошки мы вязываем столбиками без накида. Дальше вяжем до конца ряда девятнадцать столбиков. Один, два, три, четыре, пять.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 Шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать. Да мы связали пятый ряд, шестой ряд. Шестой ряд мы начинаем вязать с пальчика за оставшиеся три петли пальчика берем один, одна, один столбик, вязаем второй и третий. И вяжем после вяжем до конца ряда девятнадцать столбиков без накида по ручке один два три четыре.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 шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать все мы закончили шестой ряд седьмой ряд Мы вяжем три столбика без накида, один, два, три, убавка, пять столбиков без накида, один. Два, три, четыре, пять, убавка, семь столбиков без накида, один, два. 4 5 6 7 убавка И еще один столбика один еще столбик без накида все мы закончили седьмой ряд в седьмом ряду у нас 19 столбиков Получилось восьмой ряд, провязываем девятнадцать столбиков один. 16 17 18 19 так закончила я 8 ряд восьмом ряду 19 столбиков без накида приступаю к вязань 9 ряда 9 ряд 11 столбиков без накида 1 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Делаю убавку. И вяжу до конца ряда шесть оставшихся столбиков без накида. один, один, два, три, четыре, пять, шесть. В ряду у нас восемнадцать столбиков без накида. 10 ряд вяжем провязываем 18 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать все левая ручка на закончена объем ее Три пальчики все-таки я набью, чтобы придать какой-то объем. Это у нас левая ручка. Теперь начнем вязать правую. Правую ручку мы вяжем так же, как и левую от пятого ряда. Вот четвертый ряд у нас последний 22 столбика без накида. накида теперь приступаем к пятому ряду правой ручки нам нужно провязать сначала 4 столбика без накида 1 2 3 4 вязать пальчик так как это мы делали на левой ручке. За обе стенки, за стенку ладошки и пальчиков провязать один столбик. Один. Второй. и третий провязали три столбика за две стенки за стенку пальчика и за стенку ладошки теперь нам нужно провязать пятнадцать столбиков без накида до конца ряда один два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 Приступаем к шестому ряду. Шестой ряд. Провязываем четыре столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Три оставшихся столбика по пальчику. Один. Два. И провязываем оставшиеся пятнадцать столбиков по ручке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Седьмой ряд вяжем один столбик без накида, убавка. Семь столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, убавка пять столбиков без накида один, два. Три, четыре, пять, убавка и оставшиеся три столбика без накида один, два, три. восемнадцать девятнадцать девятый ряд 11 столбиков без накида один два три четыре пять Шесть семь семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, делаем одну убавку. И провязываем оставшиеся шесть столбиков без накида один два, три, четыре, пять, шесть. В ряду у нас восемнадцать столбиков. Десятый ряд провязываем восемнадцать столбиков без накида шестнадцать семнадцать восемнадцать. Так связала я правую ручку. Вот левая. На я уже успела связать рукав и манжету. Приступаем к вязанию. Рукав я начинаю вязать за заднюю полупетлю десятого ряда. Провязываю. По кругу 18 столбиков без накида за заднюю полупетлю. 18 ставим маркер так я провязала 18 столбиков без накида это у нас первый ряд рукава теперь я вяжу еще 19 рядов по 18 столбиков без накида это получается со второго по 20 всего 20 рядов по 18 столбиков без накида Закончила я вязать двадцатый ряд рукава, двадцать рядов рукава у нас было по восемнадцать столбиков без накида в двадцать первом ряду. Я делаю две убавки один. 2 3 4 провязываю 4 столбика без накида И делаю убавки я стараюсь чтобы вот эти две бабочки были вот здесь по бокам ручки так 4 провязала столбика без накида убавка вижу 6 столбиков без накида 1 Два, три, четыре, пять, шесть, убавка, и вижу до конца ряда четыре столбика без накида: один, два, три, четыре. Так у нас в ряду две убавочки. Двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый ряды я вяжу по 16 столбиков без накида. провязала я 3 ряда по 16 столбиков без накида это 22 23 24 ряды в процессе вязания набивала ручку набивала я не сильно плотно чтобы она могла сгинаться 25 ряд. в 25 ряд двадцать пятом ряду я делаю 2 у бабочки тоже стараюсь сделать их по бокам для этого сначала провязываю 3 столбика без накида 1 2 3 делаю бабочку дальше провязываю 6 столбиков без накида 1 2 3 4 Четыре, пять, шесть, убавочка. И провязываю оставшиеся три петли, три столбика без накида до конца ряда. Один, два, три. Все, закончила я 25 ряд в двадцать пятом ряду 14 столбиков без накида 26 ряд Мы провязываем 14 столбиков без накида 10, 11, 11, 12, 13, 14. Вот эти два цвета нити, мы можем уже отрезать, они нам не понадобятся. так набиваем еще немножко ручку не до конца набиваем вот, тут, вот так чтобы мы могли вот так соединить две стенки ручки вот так. так это мы закончили 26 ряд 27 ряд мы будем вязать за обе стенки чтобы соединить вязание закончить вязание для этого мы сначала вяжем 4 столбика без накида 1 2 4 это столбики смещения сместиться нам бог нужно будет так а теперь нам надо связать сложить ручку и связать за обе стенки 6 столбиков без накида Один. два, три, четыре, пять, шесть. Так вот эту полупетлю ввязываем. Соединительный столбик и обрезаем нить. Нить обрезаем по длине, чтобы мы могли для того, чтобы пришить ручку к телу. Так ручку мы закончили. Нам осталось только связать манжету. Так, манжет я вяжу сиреневыми ниточками фиолетовыми ниточками, как и ворот... такого же цвета, как и воротничок у нас был. Нам нужно вязать вот в оставшиеся петли, в оставшуюся переднюю полупетлю, нам нужно будет вязать по три столбика с одним накидом вот в эти петелечки у нас здесь в ряду было 18 столбиков без накида соответственно у нас тут 18 полу петель от них мы связывать начинаем вот здесь со стороны ладошки вяжем сначала 3 воздушные петли подъема это у нас будет первый столбик дальше в эту же полупетлю вязываем еще два столбика с одним накидом И так дальше как мы вязали воротничок Каждую полупетлю по три столбика с одним накидом. Ввязываю последние три столбика с одним накидом. Так, все закрываем этот ряд. Обрезаем нить, так и прячем ее. Все теперь нам нужно обвязать эту манжету вот этим желтеньким цветом, как я его летничок обвязывала. Обвязывать я буду столбиками без накида. В обвязке будет 54 столбика без накида. Я закончила обвязку манжеты. Обрезаю нить. Все. И прячу ее. Все. У нас две ручки связаны. Сейчас мы свяжем шляпку. Я вот связала вот такую. Ну, под цвет воротника, по цвет манжетов. Сейчас приступим к вязанию. Так, кольцо амигуруми. Вязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем в кольцо. Ставим маркер. теперь вяжем 6 прибавок 6 прибавок каждую каждую петлю по два столбика 1 2 3 4 первый ряд я связала 12 столбиков без накида второй ряд один стол провязываем один столбик без накида прибавка так вяжем 6 раз и втором ряду 18 столбиков без накида третий ряд вяжем два столбика без накида прибавка так повторяем еще пять раз Так, прибавка. Закончил третий ряд в третьем ряду двадцать четыре столбика без накида. Вяжем четвертый ряд в четвертом ряду четыре столбика без накида. вот три столбика. Один, два, три. Три столбика без накида. Прибавка. Так, еще повторяем пять раз. Один, два, три. Прибавка. последняя прибавка прибавка это я закончила четвертый ряд в четвертом ряду тридцать столбиков без накида нам нужно сейчас провязать три ряда по тридцать столбиков без накида. Я провязала 3 ряда по 30 столбиков без накида. Теперь я хочу сменить нить на другой цвет, чтобы провязать еще один ряд по 30 столбиков без накида. Еще вяжу тридцать столбиков без накида другим цветом. Связала я восьмой ряд В восьмом ряду. 30 столбиков без накида у нас всего было 4 ряда по 30 столбиков 9 ряд я буду вязать столбиками с одним накидом Беру малиновый цвет в каждую петлю буду, буду вязать по 3 столбика с одним накидом вяжу 3 петли подъема и в эту же петлю ввязываю еще два столбика с одним накидом. Вот вместе со петлей подъема у нас получилось три столбика. Теперь в каждую петлю по три столбика с одним накидом. последние три столбика с одним накидом, так соединяем соединительным столбиком. Нам нужно еще обвязать еще один ряд, обвязать шляпку. Можно обвязать другим цветом, как я сделала вот здесь а можно оставить этот же цвет я оставлю этот десятый ряд Дую петлю по одному столбику вяжу три воздушные петли подъема в этот же тут один столбик один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 Обрезаю нить. И прячь. Все, связала я шапочку. Вот такая она должна и у вас получиться. Теперь я свяжу два цветочка. В кольцо амигуруми. Мы вяжем один столбик без накида, три столбика с одним накидом. Один, два, три. Так провязываем четыре раза еще столбик без накида. столбика с одним накидом, два, три столбик без накида, три столбика с одним накидом. Столбик без накида три столбика с одним накидом. Столбик с, без накида три столбика с одним накидом. Соединяем соединительным столбиком, в столбик без накида, вот. и закрываем, обрезаем нить по длине, оставляем хвостик, потому что мы этой нитью будем пришивать пуговку к шапочке. Вот, затягиваем кольцо. Теперь вот эту нить мы выведем на вот эту сторону. даю протянем поближе так вот так у нас будет пришиваться пуговка один цветочек готов свяжем второй Вяжем второй цветочек кольцо амигуруми. Так все вот так я пришила пуговки и цветочки. Вязали мы вот эту шапочку. Вот я на этой шапочке показываю на этих цветочках. А вот это у меня будет на самой игрушке. Все в следующей части мы приступим к вязанию головы. До встречи!